Привет, ребята, меня зовут Барби, а если быть точнее, Барби Робертс, и я хочу пригласить вас на свой YouTube-канал. Там я веду свой блог и рассказываю, как весело мы проводим время с друзьями. Со мной вы сможете окунуться в мир моды, вечеринок и глянцевых журналов. Подписывайтесь, ссылка в описании. Также не забудьте заглянуть на канал Марисим Стайм. Эта девушка помогает мне с анимациями, так что если вы ищете качественные анимашки для своих сериалов, то Let's Go на ее канал. Также она публикует каст, стройки и ведет летсплеи. Дневники студента уже доступны для просмотра. Там рассказывается о студенческих годах парня, который потерял девушку, причем в прямом смысле этого слова. И ее украли. И если тебя заинтересовала эта история, то подписывайся и смотри. Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. Приятного просмотра! Бог мой где я? Уже проснулась. А почему я раздета? Вчера ты не в состоянии была сделать это сама, а в одежде спать такое себе удовольствие. Скажи сразу, у нас что-то было? Ты за это переживаешь? Ну вообще, я правда ничего не помню, и если мы переспали, то я должна знать. Да все в порядке, у нас ничего не было, я же говорю, ты была очень пьяна. То есть, если бы я… Тише, я не сделаю ничего такого без твоего согласия. Я... я могу сходить в душ? Конечно. Я оставил чистое полотенце там. Дело. Что? Что-то случилось? Да. Вернее, пока не знаю. Лайла, давай ближе к делу. В общем, я не знала, кому лучше будет позвонить, тебе или Лео, и подумала, что все таки стоит позвонить тебе. Кэрол вчера ушла с Джеком на свидание и… в общем, она не выходит на связь со вчерашнего вечера. Телефон выключен? Да, будет он включен, я бы так не паниковала. Она ведь никогда его не выключает и не тратит батарею, почем зря. Твою мать. И еще кое-что. Я позвонила ей домой, родители сказали, что и Тревора нет. А, Тревор? За него можешь не переживать, с ним все в порядке. А за Кэрол? Я предполагаю, где она может быть. Эван, я тебя очень прошу. Если Джек не тот, кем его представляет себе Кэрол, то лучше скажи ей. Сделай все, чтобы она прекратила с ним общение. Я не хочу, чтобы она пострадала. Я тоже не хочу. Не волнуйся, я все улажу. Если понадобится какая-то помощь или будут какие-то новости, звони. Хорошо. Эван, что-то случилось? Спи, я быстро съезжу по делам и вернусь. Я... это... Лучше дома досплю. Травер, не время сейчас бодаться. Просто дождись меня, ладно? А вдруг твои родители меня здесь увидят? Держу в курсе, я живу один. В холодильнике что-то было из еды, кофе, чай, можешь найти на верхней полке. В ванной, думаю, сам разберешься, как пользоваться, хотя можешь подождать меня, и я а, сам помогу. Э, Ван! Ладно, если что, звони. Ты ищешь, дружок. Сара, где Джек? Понятия не имею. Я не его секретарь. Дай еще один шанс сказать мне, где этот ублюдок. Эван, еще раз повторяю, я не знаю, где он. Джек не отчитывается передо мной. Хорошо, задам другой вопрос. Где Карл? Кто? Ты прикидываться долго будешь? Девушка, с которой он вчера здесь отдыхал. Я не видела с ним никакой девушки. Вот там сидит ваш торчок, который околачивается здесь каждый день. Накинешь ему пару баксов и у него очень хорошо начнет работать память. Будешь продолжать отрицать? О, слушай, я правда не знаю, где сейчас Джек. Он должен был быть здесь с утра, но его не было. Телефон не отвечает. Что ты подсыпала вчера этой девушке? Я? Я ничего не подсыпала? Еще пару баксов делает память более детальной. Гребаный торчок. Снотворное это было. Для чего нужно было ей его подсыпать? Блин, Фрост, это было желание Джека. К чему ты задаешь мне риторические вопросы? Сара, хватит юлить, когда я задаю вопросы. Говори. Он хотел шантажировать ею тебя. Что еще? Все. Я больше ничего не знаю. Пусти. <свист> Если Джек объявится, номер знаешь. Черт, я что вчера телефон вырубила. Да он вчера весь вечер настырно звонил, и я его выключу. О боже, 69 пропущенных это мощно! Кто-то, видимо, очень сильно переживал. Лайла больше всех. Вы с ней лучшая подруги? Да, просто я обещала ей перезвонить, а тут вот так вышло. Прости, не знал, что этого нельзя было делать. Но ответить на звонок я посчитал уж слишком наглым. Да все в порядке. Перезвоню ей позже. У тебя же нет сегодня пар. Но вообще-то сегодня выходной. А, да, точно. Совсем потерялся в этих днях недели. Тогда как насчет вкусного завтрака и хорошего фильма? Было бы круто. Тревор, mm, привет. Я не буду спрашивать, что ты тут делаешь, но спрошу, где Эван? Он уехал куда-то, сказал, скоро вернется. Хочешь? Подожди его тут. Да. Если можно. Проходи. Слушай, он не сказал куда поехал? Нет, а что? Что-то срочное? Да, мне Лайла позвонила. Я просто не знаю, в курсе ты или нет. С ней что-то случилось? Случилось, но не с ней. Кэрол куда-то пропала, вчера она была с Джеком. Чего? Только спокойно. Думаю, Эван поехал ее искать. Почему он не сказал мне? Думаю, по той же причине, почему не сказал и мне. Ну, я так тебе тогда и сказал. Ваш голос как колыбельная, Вот я и уснул. Серьезно? Ну ты даешь. Черт. Пять минут и я вернусь. Опа. Чего тебе? У тебя одна минута, чтобы сказать мне, где Кэролл. Испугался? Я сейчас вышибу из твоей башки все веселое настроение. Тише, Фрост, тише. Где Кэрол, мать твою? Эван, что за черт? Опусти сейчас же пистолет. Ты в порядке? Он ничем тебя не накачал? Нет. Чем он. Подожди, что ты вообще тут делаешь? Собирайся, я все объясню позже. А ты держи руки на виду, двинешься, и в этот раз я тебя точно не пожалею. Эван, прошу, опусти пистолет. Он будет на мушке, пока ты не переступишь за порог этой квартиры. Кэр, сделай так, как он говорит. Меня начинает это уже злить. Господи, Кэр, с тобой все в порядке? Что за херня, мать ваша, тут происходит? Мне кто-нибудь уже объяснит, наконец? Вроде не колол. Да что ты делаешь, отпусти. Боже, я уже представил твои самые ужасные муки. Нахрена ты выключила телефон? Это Джек его выключил, потому что я отрубилась. Ты вообще сама-то в курсе, почему отрубилась? Я просто немного перепила. Ага, с одного бокала даже самого заядлого трезвенника не вырубит. Тебе сыпанули туда слоновую дозу снотворного. Порой твоя наивность меня просто убивает. Я же тебе говорил не связываться с ним. Да с чего ты взял, что я вообще когда-нибудь стану тебя слушать? «Не хочешь слушать меня? Значит, послушай Эвана». Мы с Джеком встречались. Эван, ты бредишь что ли? Ему девушки нравятся вообще-то? Это не мешает тому, чтобы ему нравились парни. Проще говоря, либо он бисексуал, либо конченый урод, который в угоду своим интересам решил воспользоваться тобой. Не забегай так далеко, еще рано об этом. Я вообще ни черта не понимаю, что вы хотите этим сказать? Как я уже сказал, мы встречались. На тот момент он был всего лишь барыгой, но позже вырос и стал заправлять людьми, проводить более крупные сделки и кататься в масле. Я пытался всеми способами помочь ему и вывести из игры, но он настолько был одержим своей целью поработить весь мир, что в один прекрасный момент его чуть не закрыли. Не за меня. То есть, ты хочешь сказать, что он… Да, он наркобарон. «Мы расстались в очень нехороших отношениях, сука. Если бы я просто знал, что так все обернется, я бы все сделал по-другому. Ему крупно повезло, когда в его сети попались вы. Вы даже не представляете, насколько крупно ему повезло». «Господи, это что-то из жанра фантастики». Лео попался первым. Правда, я об этом не знал. У него были крупные проблемы, и чтобы быстро заработать деньжат, он пошел к Джеку. Тому только в радость. Ему постоянно нужны люди. Лео, ты что, продавал эту дрянь? Да. Я делал все, что мне было получено. Это была торговля, выбивание долгов и много всего остального. Да ты хоть понимаешь, что тебя могли и могут за это посадить? На тот момент у меня просто не было выбора. Мне правда жаль, что тебе пришлось об этом узнать. Тревор стал вторым кандидатом. Из-за того, что у твоего брата длинный язык, его загребли к себе. Сразу говорю, я просто работал в баре. Джек не знал, что эти двое кем-то мне приходятся. А когда узнал, в его голове начали танцевать черти и следующей целью стала ты. То есть все, что он говорил и делал, это было всего лишь... притворство? Да, он просто использовал тебя. Для начала просто хотел шантажировать этим Тревора, без перехода к каким-либо действиям. А когда он узнал, что Эван твой друг, все переигралось. Господи, Джек, где тебя черти носили? Сюда ворвался Эван и... Мне нужны люди. Что? Мне нужно, чтобы Тревора привели сюда. Каким образом, не важно. Просто пусть притащит его чертову задницу ко мне. Где она? Я думала, ты запрешь ее тут. С Эваном. Я не понимаю, что случилось? Я отпустил ее. Чего? Чего? «Ты в своем уме?» «Хватит. Сделай так, я сказал, и перестань задавать свои тупые вопросы. Я не в настроении сейчас что-то выяснять». «Подожди, ты что, влюбился?»